это перед вами малярные ходули. Малярные, строительные, их называют по-разному. Облегчают жизнь и маляра, и строителя, и монтажника. Самая популярная модель имеет диапазон регулировок от 24 до 40 дюймов. По-русски это значит от 60 до метра. Вы можете возвыситься над полом. Ходули могут плавно регулироваться по высоте, то есть в зависимости от необходимой проведение работ на какой высоте вы планируете это делать можно отрегулировать от 60 до метра вот такие ходули